Ну чё, так дайте его и подъебать Музыка. Блять, он там на всех ругается Он на туре долбоёб Ой, Ой, Я думаю, что мой самый лучший план Это просто взять его, за и потянуть сзади Грозный, грозный Бывают такие дни Когда ты можешь Расслабленно покручивать по центральной части Ленинградки, а у меня сегодня как раз подходящее настроение для этого, а у поганая сил нет ни на что и да, почему бы нет обычно я не рекомендую велосипедистам сюда залазить Потому что преимущества откручивания именно по вот этой вот центральной дороге никаких. Но зато свалить отсюда очень сложно. Вот. Ну и скорость движения тут суровая. Но не сегодня. Почему сегодня никто не едет, вы узнаете в конце этого видеоролика. Логичным образом. Ну, что ты моргаешь, что ты моргаешь? Блин. Можно свалить влево, но там я не поделю дорогу с этим мотоциклистом. Ну, между рядя, точнее. Море море море ведер. Толстые ведра, ведра поуже. Еще раз напомню, я сегодня никуда не тороплюсь. И я тут спокойненько и не уебаню. Так, куда хочешь, пусть знает, куда хочешь. Солнце светит прямо в рожево, жара дороги при открытом рте горло пересыхает моментально. Надо сочинить себе гидропак, что ли. Тогда я буду как настоящий велосипедик. Нет, ну я мог бы, конечно, взять в одну руку пляжку, а другой вкручивать между ряди, Но нет. Мой уровень акробатизма этого не позволяет. О, блядь! Давай, ебись! Вот в этом, например. Давай-давай! Ну что, догнать его и подъебать? <смех> Знаете, бывают такие маленькие котики, которые рычат на всех подряд. Зрелище скорее милое. <смех> Не, ну он явно видит меня в зеркале Скорее всего, его это разбирает Ну где плачет, ну где плачет Грозный Окей, okay, если я захочу его отпиздить okay. Что я сделаю? Я думаю, что мой самый лучший план Это просто взять его за куртку и потянуть сзади Блин А, ничего не получится, потому что он Руками за руль держится Надо, чтобы он сначала встал Блять, он там на всех ругается, он на туре долбоёб. <звук> Блять, красота такая. Блядь. Я не знаю, слышите вы или нет, но он ругается на всех. Ох, ты мой котик. Ну а здесь то что? Я ну че, что, отстаю, эй. Ой, они встретились друг друга. Даю установку, ебитесь. Блин, ребят, у меня сил сегодня нету в гору ехать. <му> грозный, разные Ну все, чувак, извини Бля, надо попить водички, иначе я сейчас дохну а? Стукал, мне кажется, уже ноги сходят Причина пробки Вот эти дорожные работы Сколько тут оттяпали? Одну полосу? Две? Так, навижу ну, одну полосу и тротуары, все. Вот. Все, что нужно для хорошей пробки. Забрать одну полосу. Все, я нахуй останавливаюсь, блять, пью воду. Пизду. Всем спасибо за да, просмотр. А, да, я кажется никогда этого не говорил, но. Статистика Ютуба мне показывает, что вот это 70% моих зрителей, это люди, которые на меня не подписаны. А мне там до сраной тысячи подписчиков осталось штук 50, поэтому кликните, пожалуйста, на, блядь, где она там, на вот эту вот иконку, на которой изображен велосипед. Вот, все, идите нахуй.